Всем привет! Сегодня мы приехали на ВДНХ. Выставка достижений народного хозяйства находится в Останкинском районе города Москвы. Это крупнейший выставочный комплекс в городе. Он входит в 50 крупных выставочных центров мира. 1 августа 2019 года выставка отпраздновала 80-летний юбилей. На территории выставки расположено множество шедевров архитектуры. 49 объектов ВДНХ признаны памятниками культурного наследия. Всего на территории ВДНХ находится около 600 зданий самого разного назначения. Из них павильонами называется примерно 70. Сегодня мы сходим в павильон номер 71, Дворец Госуслуг, МФЦ. Павильон был построен в 1954 году. В 2018 году в павильоне 71 открылся дворец госуслуг. Кроме того, во дворце на ВДНХ находится музейно-выставочный комплекс истории государственной службы. Он посвящен трем основным направлениям – истории чиновничества в России – становлению и развитию письменности и письменных принадлежностей, а также эволюции делопроизводства в нашей стране. В экспозиции гармонично сочетаются новейшие технологии, например, голографические вентиляторы и веер-игры, копии старинных документов и артефактов, миниатюрные исторические интерьерные макеты, а также настоящие печатные машинки, арифмометр, счеты и телеграф, который каждый может попробовать на практике. Также можно примерить на себя костюм чиновника Петровских времен, сделать именные сувенирные документы, почувствовать себя в роли счетовода, телеграфиста и секретаря-референта, попасть в прошлое, будущее и даже очутиться на Марсе. Все это возможно в музейно-выставочном комплексе истории государственной службы. родителях и крестных выносились в метрическую книгу местного церковного прихода. Метрические книги являются основным документом для составления родословной и хранятся в государственных архивах. Революция упростила регистрацию новорожденных, а метрические книги были отменены. Петр Иванович с удивлением узнал, что регистрировать рождение второго сына теперь предстояло в ЗАГСе НКМД РСФСР. Петр Иванович с сыном пришли за выпиской из метрической книги. Выписка о рождении требовалась всем, кто родился до революции, чтобы получить паспорт. Часто возникала путаница, и книги ошибочно отправляли в соседнюю область. Нашим героям ехать на поиски не придется. Архивариус нашел записи и выдал справку. Для паспорта, кроме выписки о рождении, требовалось огромное количество бумаг. После 1937 года паспорт стал обязательным. Отец и дети пришли получать паспорта одновременно. Все документы предоставлены, отец и сыновья получили паспорта на 10 лет. Паспорт – важнейший документ, определяющий личность. У крестьян из колхоза новый паспорт гражданина СССР будет только с 1974 года. Кажется, это все. Видишь, опять. Классно, да? Да. Ой, а это тоже недоступно. Без Взаимодействие между государством и гражданами стало дружелюбным, эффективным и оперативным. Центр госуслуг – это человеческое лицо власти и другая философия присутственных мест оказания услуг. МФЦ – это центр притяжения для жителей района. Сюда приходят, чтобы провести досуг, пообщаться, решить социальные проблемы. С появлением МФЦ весь документооборот стал простым, прозрачным и понятным. Больше нет очередей. Прием граждан занимает считанные минуты. Новый стиль работы. Открытый, дружелюбный, ориентированный на клиента. Все необходимые данные для оформления документов можно заполнить дома и принести готовый бланк в офис МФЦ. Срок выдачи некоторых документов занимает несколько дней, а других, например, таких, как свидетельство о рождении, занимает всего лишь час. Сотрудники учреждений обеспечивают взаимодействие между обществом и властью, создавая для посетителей комфортные условия в течение всего времени ожидания получения госуслуг. Буквально за несколько лет своего существования МФЦ обеспечил соблюдение минимальных сроков предоставления услуг жителям Москвы, серьезно повысив комфортность обслуживания. А главное, при помощи МФЦ был совершен переход на новый уровень отношений государственных учреждений и общества. Давай я сниму. Остановись перед камерой. Давай-ка касайся экрана. Вон внизу надо выбрать. Давай вот это. Екатерину. Сейчас то Нравится? Ну, ну что, давай делаем. Это что можно да? двигать. Да. Ну, по-моему, есть. Да. Можно по четному да? На правой езды на велосипеде. Не надо, Похвальный лист. Тут в женской демократии. Да, ремесленное нам тоже не надо. Ну, давай похвальный лист сделаем. Так, имя и фамилия. Ага. Имя. Диана. Фамилия. Почему третьего класса? Не знаю А вы можете ее послать А мы сейчас пошлем Так, готово На сегодня это все. Если тебе понравилось, не забудь поставить лайк и подписаться. До новых встреч!